Всем, Всем привет. привет, сегодня мы будем строить постройки за 10 минут и оценивать их потом. Получается, один из нас пойдет э, за эти занавесы и будет строить постройку за 10 минут. Потом мы будем ее оценивать от 1 до 10. У нас будет администратор, который будет выбирать тему постройки из нашего списка, который мы уже подготовили. И первый, кто у нас будет строить, это бабфтер. Я же за вроде занавесы. все налоги платил. Да нормально, да иди. Так, администратор, напиши ему в личку тему, которую построили. А мне Постройки, уже написали, мне уже, да, мне уже два года назад. Закрываем занавесы. Так, администратор сказал Бауфчеру строить коня, и он начинает его строить. У тебя всего лишь 10 минут, я их уже засек. Можешь мне построить квадратного коня? Ну, у тебя 10 минут на 10 минут рассчитать, что ты будешь строить. Я не умею рассчитывать. Ты у меня получится су супер упорный конь. О, конь скрыт? Да, это скры... конь с скрытый. Блин, одна минута прошла уже. О, классный, крутой. Так я еще успеваю на самом деле. Ну коней хвосты, как у тебя, вот в улице. Я знаю. Странный хвостик. Ну он такой маленький. хотя Я имел в виду, что у коней хвостики такие эти. Я уже понял, я пошире на головах где? чай будет еще успеваю прошло уже 4 минуты Так квост хво как бы динозаврик включился я должен загуглить что как выглядит конь я не знаю как его построить так я сразу гуглить надо у меня похоже на коня тебя похоже на коня обычный нормальный конь очень нормальный самый лучший конь ничего вот теперь похоже на мясо коня которое пожарили это конь из майнкрафта ну если бы был бы из майнкрафта Самую тебе сложную тему кажись, Дани. плохие люди Пять минут прошло ну уже на коня похоже, кстати да нужно ножки сделать а, нормально, точно на угловой он че, косолапый? а, так сделал. не зачем, нормально так все, нужно приступать к лицу. как там у него лицо выглядит. Как молоток. Нужно еще ему нос тут сделать какой-то. А, тут дышать надо. Ага. Прошло уже 6 минут. Да ничего, нормально. Нос дрит. А, ну да, он чипс. он должен быть ярче, потому что это уже типа кожа. Ой, что? Что за дымовая бомба? К вам в школьной туалет приехал. Я в пс, у меня 0 в пс. Прошло уже, знаешь, сколько минут? 8. У тебя 2 минуты. Баптер, а это что такое? Грива, что ли? Я вернулся. Всем привет. А. Это я сочетал волосы. Не я, я наверху. меня телепортирует? Это что такое за палком? Вот он напуганный конь. У тебя осталось полминуты, Баптер. Я знаю. Что у меня? Двадцать секунд. Он Двадцать секунд. Нет, подожди, подожди, стоп. Все я доделал. Надо. Это мой конь 228, Крутой, супер ребята. Все, готово? Мутант-то какой -то. Все, я открывай жалюзи. Админ, админ, открывай жалюзи. Мы сейчас будем оценивать. Давай его сюда. Сейчас мы оцениваем ноги. Смотрите на эти ноги, и давайте дадим ей оценку. Кибер, сколько даешь? Ну не знаю, где-то 2 из 10. Сколько ты, Сондер, ты даешь за ноги? Супер крутые ноги, а что 3 из 10? Так, получается, Кибер дал 2 из 10, Сондер 3 из 10. Я дам 4 из 10. Теперь мы будем оценивать этот хвост. Хвост вообще божественный, так что 9 из 10. Так, Сондер дал 9 из 10. Кибер, сколько ты дашь? Слишком короткий. Потому что я удалил. Я потому что удалил только что. я что. идеальный. Сондер дал 9 из 10, Кибер дал 6 10, а я даю 3 из 10. Дальше оцениваем вот эту красивую голову с глазами в ноздрях Сколько ты дашь, Кибер? Эту бошку я дам. 8 из 10. Это из-за того, что он с Чернобыля. А Чернобыль это Украина. 7 из 10, короче. 7 из 10 даешь, да? сондер Ага. Сондор дает 7 из 10, Кибер дает 8 из 10. Я дам 2 из 10. За всю постройку сколько вы дадите оценку? 6 из 10. сондер За кого? За что? За вот это. 3 из 10. Сколько? 3. 3. Я дам 4. 6. Я за 10 минут 3, это построю. 4. Я не умею строить животных, ты понимаешь? Мне нужно время. Я коней ну, ничего не, строю, не, не Ничего страшного, я посмотрим, что у других будет, будет давай. Ты может его. Своего... Давайте все постройки все. туда будем складывать, вот сюда, давай. Дальше у нас выходит строить. Солнце. час. Давай. Иди. А-а-а-а, понятно. Меня выгнали. Администратор! Говори ему постройку в личку, какую он должен построить. Дракон. Сондер, иди строить а -а -а. дракона, давай, давай. Давай, твоя задача построить дракона. У ну, тебя хорошо. 10 минут, я уже да Я буду без ветки строить, не знаю почему, но я так хочу. Что? Он будет супер-хруппой. Супер. Можешь посмотреть дракона из Майнкрафта. Тут он Нет, Тут Тут будет идеально. Идеально. анкилозавр у тебя получается какой-то динозавр такой. Неважно. Я таких драконов где-то видел. Не помню где, но где-то фотка пока. Еще механизм надо сделать тебе. Раз ты так будешь... Для чего? Красивый у тебя дракон. А, я знаю. Я очень стараюсь. Его будут уши. Не знаю зачем уши, но ему надо уши. Это больше на голова, на какую-то собаку похожа А, кстати, да, это крылья, да? Нет, это будет лучше, это я придумал точно Это будет он ну, вообще вот супер М -м -м -м. И Зачем ты это делаешь? Илья, ты не понимаешь Чего я не понимаю? Что? Нет Понимаешь, он еще летать должен Он будет херабрином. Еще он будет черным. Максимально странный дракон. Да, я строю что-то странное. Я я люблю что-то странное строить, почему бы нет. Пусть оно будет летать. Сделай так, чтобы у него крылья двигались. Если хоть. Ага. Два сервопривода и все. Ага. Вот у тебя уже сам дракон готов. Да, это супер спидран по странного дракона. Уже прошло, знаешь, сколько? 4 минуты. Нормально. Сервоприводы. Мне кажется, твои сервоприводы работать не будут. Вообще без разницы. Хотя, да, мне кажется, тоже такая. Да, когда клим тебе на сот построить строит. Я это даже сохраню, потому что оно в итоге поломается. У меня как раз есть подводные слоты. По идее что... оно должно летать. Теперь надо добавить ракету. Ну, давай проверяй свои крылья. Подожди, мне надо таймер найти. Это А это А это все. Вот сюда. Отлично. Теперь надо как-то это все. Уже прошло 5 минут. Ага. Давай. Ай, чуть на меня не упал. И оно у тебя работает. Ай, уют меня как то ну, у тебя он работает. Так, так теперь, теперь надо, надо сделать, чтобы на нем стопись. можно было летать. А то крылья махает, а он не летает. <звы> а, ой, что то ему вообще хорошо. Странно теперь. Так, теперь надо, чтобы он... Летал. Точно. Я придумал. Надо его загрузить, чтобы он был адекватным. Рвать кусок ноги. <звы> Там, а, подожди. Ну что теперь? Теперь, сколько времени? А-а-а... 6 минут. Нормально. Он будет еще ходить. А летать крылышками махать и пытаться летать, наверное, маленький тогда друг. Так. Будет он у тебя и... ходить, к земле приклеился. Неважно, мы его потом подниму. Кресло пилота. И уже 7 минут прошло. А, отлично. Эээ. Ноги что-то не ходя перед... Ладно. Готово. Все готово. Мне кажется, он этот. Ну, реально, какой-то мелкий получается У него искусственный интеллект, ничего не знаю. Ну че, маленький дракончик, только появился на свет, пытается залететь и еле как будет. Подожди, сейчас надо. Все, щас будем оценивать. Ой, куда? Все, у тебя нормальный дракон. Ну что ж, давайте начнем оценивать дракончика Сондера. Смотрите, это дракончик, который только что родился. Оцениваем полностью дракона. Давайте, сколько дадим ему баллов? Смотрите, он как ходит. 9 сам. из 10. Девять из десяти, так. Он. Я 10, 10 дам. 10. Я 10 дам, потому что он э, очень прикольно двигается. Ножки работают, крышки работают. Но это была постройка Сондра. Наверное, сейчас будем дальше. Так, Сондер оставил своего дракончика рядышком с этим конем. И я начинаю строить. Так. Ну, что мне строить, администратор? Напиши в чате. Пойти. Танк! Он да. успел да. сказать перед тем, как да. рассыпал все. Так, ладно, я буду строить сейчас танк. Закрываем занавеси. Так, начинаю строить танк. У меня 10 минут. Хм, какой же должен быть танк? Так, ну, у танка должен быть корпус. Хотя мне кажется, что лучше сначала построить гусеницу. Поэтому я это и сделаю. Гусеница у меня будет длиной... Э в 10 блоков. Я их быстренько так подъему. И сделаю чуть-чуть здесь подлинчен. Так, по идее они должны быть круглые. Ну, наверное, я это успею сделать. Это не так, что и долго. Одну минутку на это можно потратить. Так, так. Так, поднимается у нас. Мне надеюсь, должен быть, типа, кружок. Опс, я закруглю эти У нее вот так вот у меня получается. Сейчас я последний угол сделаю. И на все это я потратил одну минуту. Ну, в принципе, не жалко. Так, да, делаю вот так. И все, Готово, можно сказать. Сейчас я это просто возьму и скопирую на другую сторону. Так. И теперь просто... Раскручу. Конечно, не максимально красивые гусеницы, но я на это потрачу целую минуту. У меня их всего лишь 10. Так. Какого цвета бывают гусеницы? Они, мне кажется, где-то вот такого цвета. Ну, вот такие, типа в грязи. Того. Теперь мне нужно сделать колеса. Хм, вместо колес у меня будут кнопки. Почему бы и нет? Потому что э, настоящие колеса довольно долго строить. А у меня очень мало времени. Так, раз, колесо. два колесо. Колеса я перекрашу в черный цвет, чтобы они были черными. Все и думаю все таки гусеницы тоже у меня будут прям очень темными красивее сейчас я просто скопирую эту гусеницу и у меня уже будет две гусеницы mm -hmm. и прошло сколько уже? Три минуты? почти 4? я только гусеницы сделал так ладно мне нужно очень торопиться потому что я потратил три минуты только на гусеницы так я еще знаю что у танка бывает э, вот такая вот штука перед тем как начинается корпус я ее закруглять не буду слишком много времени Сейчас у меня вообще, наверное, все квадратное будет. Так, сейчас я делаю еще вот такую деталь. Наш поднимается вверх и немножечко вниз. Чтобы соединять колеса, сделаем вот так. И все, можно сказать, корпус готов, и надо быстренько начинать строить башню. что то мне кажется, что танк немножко длинный получается. Так, перед башней у меня еще будет такое, такая деталь. А, я, я могу Т-35 тогда построить, раз он у меня такой длинный. Такой советский танк, у него три башни. Так, одна квадратная. Ладно, почему успел? И вторая башня это вот пулеметчик такой. Так, это не да. Здесь ставим еще одну деталь. Это у нас уже будет главная башня стоять. Сюда задвинем, чуть назад. Ну еще и сзади там у него две пушки, я как помню, бывает. Прошло уже 5 минут, угу. так, основная башня, я ее, наверное, чуть чуть получше сделаю, чем все остальные, так, очень быстро надо все делать, оп, все, готово, можно сказать, башню, вперед, назад немножко, и сейчас я тут быстренько какую-нибудь пушку поставлю, так, сколько уже времени прошло, ага, уже 6 минут прошло, я, в принципе, успеваю, хотя я не знаю, я успею сделать так, чтобы он вообще мог что-то делать, вот, допустим, его пушка, не то получается у меня ладно допустим что такие танки бывают у них там сзади такой полностью пустой корпус нет времени впереди. у них там ну, чуть поменьше вот это веспеть. Типа такие всякие детальки стоят. Типа вот, так надо. Так, я совсем забыл на башне поставить пушки. допустим, угу. что это похоже на пушку. Еще не успеваю. У меня уже осталось 4 минуты. Я сделал только это. Не знаю, стрелью механизмы делать или нет. Так, сейчас надо быстренько покрасить. Блин, а советские танки-то сложно красить. У них -то, -то такой цвет. Я выберу вот такой зеленый цвет, советский потемнее. Ну, мне это уже не сложно. Я уже строил их не надо. Так слишком ярко такое. Хоп-хоп-хоп-хоп. Идем чуть, чуть поярче. Так, так, так, Сейчас быстренько сделаем так, чтобы у него башня крутилась. Да уж странный танк у меня получается, конечно. Надеюсь, что-то такие вообще бывают. Так, колеса. 3, 4, 5. Аз колесо. Три, 3, 4, 5. 19. то у меня танк из Майнкрафта. 3. Надеюсь, я их ровно поставил. Хотя это особо ничего не меняет. Раз. 2. Сейчас я скорость сделаю поменьше, у меня еще две минуты остается, так что я могу успеть сделать так, чтобы у него э, стреляла пушка и вращалась башня, наверное, так сейчас мы ставим колесо, ладно, нет времени его туда ставить, меня вот так сделаю, можно сразу так сделать, и теперь я это все как-то корпусу наверно привяжу, М -м да, прозрачность на сто процентов, тут надо скорость на двойку наверно поставить, на .5 даже, ключи прозрачность, отключим количеству, то же самое сделаем с колесами, только у них только прозрачность, мы... кошка! 20-30, нет, одна минута мне еще, никакой паники, ставим осторожно пушку, можно еще здесь, здесь и здесь, так, сейчас мы быстренько задвинем сюда, эту сюда, а эту вот сюда. Включим у них прозрачность и, правда, не знаю, как я ими буду стрелять. Хотя у меня есть идейка. Так, я же все совсем не привязал. Так, надо сделать вот так. И у меня остается э, буквально 10-20 секунд, и я быстренько привязываю все это вперед, лево, назад. Так, сейчас я главную пушку на F, это на G, а эти можно на так инструментов каких нету на 8 на девять мое время уже выходит это я поставлю на е так и все мое время качается через 3 2 1 0 сюда идемте смотрите какой у меня получился танк так Башни. готовы смотрите что может мой танк у него может вращаться башня я успел это сделать и у него может стрелять все пушки типа вот это вот это вот это и вот это также он умеет ехать на удивление. Прикиньте. Ничего <св> себе. И как также у него есть немножко декора, как <св> можно заметить. <св> э Бабфтер, сколько ты поставишь моему танку? А, не знаю. Ну, наверное, где-то 7 из 10. А Сондер? 8. Кибер? Тоже 7. 7. Ну, он был построен за 10 минут. Наши оценки это одно. Самые главные оценки у нас э, напишут в комментариях зрители. Ладно, так, сейчас у нас будет строить Кибер. Администратор, что у нас будет строить Кибер? Пингвин. Кибер, начинай строить пингвина. У тебя 10 минут. Кибер, твое время выше, и мы сейчас будем смотреть твоего пингвина. Все идем все сюда, смотреть пингвина. Идем. А че у него? Одна лапка черная, другая лапка это. Не черная. Одна лапка из металла. Ему оторвала ее. Это терминатор какой-то, это терминатор пингвин А где ноги? Ну что ж, давай посмотрим, что твой пингвин умеет. Давай, включай его. Крутой пингвин. А че он упал? Тебе хорошо? Вот такое получился пингвину кибера. Вообще шумашедший какой-то, если честно. Сколько баллов мы поставим этому пингвину? Эээ. Бабтер. Ну, где-то 7. Я поставлю ноль. Ладно, я поставлю три из 10. Давайте сейчас загрузим вот все чё, постройки, чё, которые, да, которые да. у нас получились, и. Э, э, э, э, э, э, э, э. Вот <соценно> все наши постройки, которые у нас э, получились в сегодняшнем видео. Дракончик от Сондора, который умеет сам двигаться. <соценно> Он больше не умеет двигаться. <соценно> <соценно> <соценно> Также Хонит. конь от э, Бабтера. Крутой у тебя конь. Правда, он не умеет двигаться уже. Мой танчик, который о, очень функциональный, но квадратный. И также последняя постройка от Кибера. Вот этот самый пингвинчик. Вот такой у него Ой, что-то он все перевернулся. Это были все постройки, которые получились сегодня. На этом все. А если вы хотите увидеть больше челленджей, то заходите в плейлист битвы и прятки. Ну а с вами был Games. До скорой встречи.